Романа, давай, сними для контакта. Роман, Ильич, можно почитать зону. Зона юмористический любовный роман. Никаж его, граф. Вы вы белопитерцы? Да. Поехали скорее, мы вас ждем. Ну, я вот сразу там двоих послал на развед. А то, что они не держали меня за это Послушные слово, я понял, просто. когда они на мой юбилей э, приперлись э, на вторую свою брачную причем, что при, что Причем тогда да, это самое а они пришли это? в 2 часа дно, изодранные, в там сквозь зарослый козырь в бальном платье, там там сказал, в бальном фраке, я бы сказал. В вевофраке. Изодранные там вот. И первое, что они спросили, ничего, что мы тортик потеряли по дороге удачно это человече посмотрите на него а? он нашел мою крышку не холодно так? тихо, тихо, тихо, я поймала я молодец. Ребят, поправьте, в костер, Ивашка в котле. Слушай, я потом из этого, это было этого леса, корейского перешейка Это не перешейка, это не корейский. Это вообще не лес. Это садовое парковый участок привозской части. вообще знаю, это не нелес. Опять же... Он что, сожгли, Когда будет двумя. Ну, в... Вы, вы, вы, вы сейчас не, не, сейчас... не, не, не, не, сейчас... не ризики. Причем, не при при причем, не причем... Не причем... Не причем, находясь в любой точке. Пала. Крайли, да? Наливаем. Наливаем. Ура! Ура! А что, посчитали Новый год на 10-й? Нет, нет, нет, нет. А что, меня ровно? Настя, я буду красным. Есть велопитерцы. А, дорогие россияне! Дорогие велопитерцы! Есть, есть, есть, а и есть, филопиды? есть филопиды? Новый Год. Вот они вот сейчас, буквально, в минуту в минуту. Филопиды, и Новый Год происходит филопиды. стыковка. У кого шампанка? Я ты бы сказал, чурак? полет нормальный. Не у всех, конечно, да. Все, итак, 2014 год. Айва Питере! Ура! Ура! кто-нибудь всем счастья удачи и, и хороших походов с хорошими руководителями Все. Бывает, бывает на какую-то Абхазии... фиртограмму походим Литвейн горит! Я попробую! Да ладно? Я тебе говорю горит, вон, вешай! Да, горит Литвейн! Да, это не мог его за это за завалить! Форома да. молодец! Кто с попадет, так Рома туда зовет. А паровод можно вокруг елочек? можно. <связываю> ну кого спрашиваешь? Я помню, я помню <связываю> на Дворцовой мы Он гуляли. Будет. На дворцовые, а там елки большие. <связываю> Его, Давно горит? горит? <свас> <свас> <свас> а я в центре буду На утро вот, вот, крат, вот пойдете? Сейчас, сейчас, сейчас А там кто сидит, <свас> бери его Я ему пообещал а, а, в <свас> я... <да, свас> Ты не хочешь <свас> Описание, <свас> блин, бежал. Что есть еще проще? Ты нашу елочку под самый корешок, самый корешок. И вот она Ура! Ура! Ура! Угроменовка звали. Да, пошел, не не пошел, пошел, интересно поставить точно. Наверх, быстро В ну, машину вести, короче, вонит он, он стонет что да, стонет, значит, ввести да. Давайте его, Нет, живой, нормально, нормально он пошел туда, короче... Ты да, переоделся. «Да да надо? Надо? Да да надо. Да Я переоделся. Ты А можно красный, что это? Это тот человек, который пролил весь глинзвяз. Давайте давай, давай. Давай, давай, Он какой-то совсем а вроде бы он нормальный, номер. Нет, головой шверку. А кто вытащил? Андрей. Его держал Андрей и, и кричал. И никто не реагировал. Но его кр... Так, уважаемые выезжающие. Давай. На серую лошадь. Прошу приготовиться к выезду. Субтитры делал DimaTorzok Я выдавлю прыщи и пазлы подстригут Райной одеколон для рожи с берегу Гастроном с утра войду, как человек, И карешам назло на торте выпью чек, И с этим вот тортом пойду к себе домой, А славка дверь открыла, склейк И станем чаем и пить, газет. А как это может быть да, с тобой, побрать с собой, моя, как я тебя любил! собой, эти с собой, побрать с собой, побрать с собой, Верминам кино куплю машину. Надо, я все. Вечер пристает, как умно, общественный завод. Сам посуди, не посадят за столом, как своего закон. Кого еще не зверю. хватает? Да кто там вообще сдали количество километров? Вот. Мы здесь находимся, смотри. Да. Вот. И вот сейчас мы сюда едем. Вот, сюда. Или кричка, внимание. Раз, два, три. Может телефон ведущего запечатать? Значит так, вот его выгнали, вот его одно приехали. Ну, Все слышали, да? Слышали, что там. Я сюда, да? И вот вы там вытаскивают из воды нет. бездыханное да. тело. Сначала было так, подойдите кто-нибудь. Да? Потом, а, слушай, опять подойдите кто-нибудь. Ну, ну не мало не было, ли, подойти я. там. Ну да. Кто его увидел первым. Сережа, ну Налево, пошаткать будет. Ты видишь? Да. Ой, он спрятан как бы не то немножко... А вода дальше? Да, везде вода. чтобы обезопасить от воздействия всяких. Вот аккуратненько закрыли. В самом начале потеряли кое-кого, но мы решили, что и ладно. А через полгода, потому у мало Ну прокатились. Всем Все посмотрели. Не у него синяя такая, синие кружки, синие кружки Есть? тут как-то, мне кажется, давно не было, ой, так, так, так, я и меня, здесь... тут не я не меня тут давно не было, я, я не видел. Поехали. Велосипед не может уехать без тебя! Поехали! Мы с мясом таскаемся со семьями, с пирогами, вот в тяги на Эй! Поехали. Велосипед не может Поехали. без тебя Поехали. уехать. Уезжать, аж как-то затащить. Не знаю, бригада скорой Так а Кто же его возьмет-то? Какая бригада скорой помощи возьмет? Он здоровый. Да. Вот